Всем привет! И снова суббота, и снова утро и мы снова в эфире. Это моя Академия Кролиководства и я с вами Евгений Макляков. У нас с вами снова марафон вопросов. Еженедельный. Я готов отвечать на ваши вопросы по кролиководству. У нас с вами час времени впереди. Работаем с 9 до 10 утра по московскому времени. В 10 утра мы, я перехожу. Я перехожу. И некоторые из вас мы переходим в Zoom. Встречайтесь в Zoom онлайн, очно. Чтобы туда попасть, необходимо и достаточно подписаться на платный контент. Либо здесь, в группе Macrow, в ВКонтакте или в группе МакРол в Одноклассниках, или на сайте МакРол YouTube на моей страничке. Там вам будут доступны после этого наши спонсорские чаты, которые сейчас вам не видны, и ссылочки на еженедельные конференции Zoom, они тоже будут доступны там. Сегодняшние я уже опубликовал, так что будьте добры, смотрите, и в 10 часов мы встречаемся с вами в Zoom. Сергей Ряписов, здравствуй Сергей Здравствуй Сережа, пишет здравствуйте Вот Один пока у нас Сережа здесь Я рад тебя видеть Ты как всегда самый первый Сразу приходишь, прекрасно у тебя видимо Работает оповещение Не так как у других Другие приходят позже Жду от вас вопросов Сегодня мы поговорим Для затравки я хочу Поговорить о кормушках то есть и вообще я считаю кормушка очень важный устройство кормушки для кроликов очень важно в плане безубыточности до да, прибыльности вашей фермы до 95 процентов себестоимости мяса это стоимость корма и каждое зернышко которая попала не в рот кролику а мимо да она приносит убытки хозяйству и что как не кормушка, ее устройство здесь каким-то образом может повлиять Конечно, можно сидеть и с ручки рудь, кормить каждого кролика по зернушку ему давать Ждать, когда он прожует, да, если вдруг выпало, снова подобрать и опять ему дать Можно сделать так, а можно сделать нормальную кормушку Или приобрести, или сделать основные секреты устройства кормушки как раз сегодня я вам расскажу для затравки вот, ну и попутно на ваши вопросы буду отвечать а пока я посмотрю, так у нас вот Владик Шафиков подсоединился к трансляции вижу три человека уже здесь в эфире очень хорошо, подходите подтягивайтесь, подключайтесь я пока сейчас Немножечко расшарю нашу конференцию Так, Ага, вижу, вот идет конференция Нет, не идет Это старая Ага, вот Вот теперь вижу, да можете эти вопросы задавать Но ну, что-то опять один только остался Видимо Сережа Ряписов Остальным неинтересно Ну что ж, бывает Ничего страшного в этом я совершенно не вижу Далеко не всех интересуют кролики И даже тех, кого интересуют кролики Далеко не всех не интересует Академия кролиководства Более того Достаточно много таких людей Которых раздражает вот моя фамилия. Ну что ж. Так. Мы уже в эфире. что-то у меня тут висит а нет, ВК идет ага. так, ну ладно пять минут мы уже в эфире не очень активно подтягиваются люди ну, наверное, после праздника отдыхают, ничего страшного. Итак, э -э про кормушки. Значит, буду смотреть записи. Вообще устройство кормушки, я уже сказал, да, то есть очень важно. И когда корм э -э -э мимо пропадает, да, то есть это очень ощутимо влияет на вообще рентабельность фермы. Я, более того, я уверен, что подавляющее большинство тех людей которые так или иначе перестали заниматься кролиководством ввиду его значит дороговизмы корма да причина как раз в этом то есть на цену то есть многие жалуются о корм такой дорогой да вот я раз покупаю корм по 34 рубля за килограмм вот говорят ой такой дорогой корм не знаю дорогой или дешевый то есть на самом то деле в принципе по 40 рублей корм если, его, если, он весь, если он хороший корм и весь он уйдет в дело то есть попадет в желудок кролика то он окупится сторицей то есть вообще не вопрос вот, но мало кто э, прикидывает примерно сколько у него уходит корма да, на единицу продукции то есть сколько уходит мимо вот на это мало кто обращает внимание ну просыпалась просыпалась ну там под, под клеткой лежит там куча корма ну и лежит ну и боксинг вот. э -э -э мало кто задумывался да что от кормушки зависит в принципе это экономичность этого корма кто-то в ковшики насыпает зерно даже если зерно даже если оно недорогое там даже по 8 рублей не знаю где такое зерно по 8 рублей да и вы его на пол высыпали половину да, или кролик на тарелку наступил высыпал, да, то навряд ли у вас когда-либо окупятся так, такие затраты. Вот. Ну и кормушки. Значит, устройство кормушки не так однозначно, да, то есть, во-первых, засоряются кормушки, да, то есть кролики любят, особенно мальчики, да, они любят фонтанировать, куда можно и куда нельзя. Поэтому кормушка и, и горох у них летит, который во всей щели. А мелочь тем более, значит, они любят поселиться в кормушку, жить в ней, значит, со всеми сопутствующими, значит, такими неприятными моментами. Сергей Ряписов, в кормушки, сетчатый пол, куда падает труха, на пол. В клетке, наверное, сетчатый пол, куда падает труха, на пол. Вот, ну Это про сено труха, если я правильно понял Но мы сегодня о сене не говорим Мы поговорим о корме, о комбикорме <связано> вот, Потому что проблема в основном встает здесь Конечно, если вы кормите сеном, помидорками, картофельными очистками и так далее То здесь вообще, ну, на мой взгляд, бессмысленно разговаривать о какой-либо экономии вот рентабельности и так далее здесь ее в принципе даже теоретически быть не может поэтому я оставлю за скобкой все это дело на усмотрение тех людей кто занимается таким колеководством таким животноводством а мы поговорим о тех людях которые значит они кормят да, врачи по системе макро да, кормят комбикормом который покупают может быть по 30 может быть по 40 рублей и озадачились тем как бы нам его сэкономить так вот то есть устройство кормушки да на в первую очередь должна максимально защитить загрязнение корма значит продуктами жизнедеятельности да, кролика вот, попадением осадков дождя мокрого снега, пыли значит, комков грязи из проезжающих мимо машин вот и так далее Вот это все должно быть защищено это естественно само собой да? но самое главное да то есть надо устроить дозирующее устройство кормушки таким образом чтобы лишить возможности едоков да, разбрасывать корм они любят этим делом занимается кто-то значит я не думаю, что им просто интересно поиграть и они играются значит, с гранулами вот, это последствия то есть они чего-то ищут да, вот. организму конкретной особи чего-то не хватает и она начинает рыться от этого защиты в принципе-то нет как ты запретишь да ну, может быть стреножить ее, там привязать, отвязал на пять минут, покормил и стреножил и убрал от корма но если вы будете так делать, она будет делать то, что растет, расти не будут причин может быть здесь как минимум две первое, некачественный корм, Значит, и, но в этом случае будут рыться все да, то есть все стадо заходите, они все у кормушек, что там ковыряются, роются вот, но это может быть еще и ну, болезнь какая-то, конкретно отдельного индивидуума, чего вот, он болеет и чего-то ему не хватает, да, и он тут шарится, ищет. Э, во втором случае это проще намного, да, то есть, взял его, убрал. Э, как? Нет, нет животного, нет проблемы. Все остальные нормально. Но так или иначе, да, то есть они когда кушают, они не совсем опрятно кушают, да, и они очень много мимо э, это дело проваливают, любят подгребать себе лапкой под себя поближе этот корм и вот здесь как раз устройство кормушки уже кормового отделения намного очень важно вот кормушек у нас слава богу предложение очень хорошее Михаил Шестаков, доброе утро Евгений Виталий здравствуйте, здравствуйте Михаил Андроник, Фериан, доброе утро Евгений здравствуйте, здравствуй, рад видеть вас ребята Сергей Белоусов, который присоединился здравствуйте Сергей Ман Болоцков Здравствуйте, здравствуйте, ребята Вот нас 7 человек И как раз мы переходим уже к сути Я очень много говорил про кормушки Говорил и говорю Не устаю говорить И снова сегодня решил Потому что за прошедшую неделю Достаточно много значит, Поступало Вопросов Различных предложений На эту тему и я понял, что про кормушки надо поговорить снова Я специально сегодня, видите, сегодня из мастерской, из дома Так что нас похолодало, 10 градусов всего тепла Вот, и, и у меня там, в принципе, все занято И опять там, ну, фермы строя, заказ заказ надо делать Вот, срочно мне его, где-то вот на той неделе, по крайней Ну, 14 15 надо все отправить Достаточно большой заказ а, не знаю когда я его завершу у меня там все возложено дальней где с этим делом повозиться поэтому я взял сюда две кормушки вот такую да кормушку взял это кормушка от макляк М да с ремонтного отделения сверху вот на, на две клетки она на эту сторону и на эту сторону да вот такие приемные отделения не в курсе да вот сергей белосов привет сибири здравствуй здравствуйте вот. и вот такую вот новую кормушку да вот это вот нового устройства вот бакляк 63 вот совершенно новая вот она только-только у нас пошла в серию и вот в этих вот Макляк 6.3, а там зеркально не видно, да. Вот в этой книге впервые она появилась, уже вот здесь ее устройство. Здесь э, э, некоторые детали поменялись кардинально. вот здесь они уже описаны. Так вот. Но основное как раз, да, о чем мы говорим, э, как это должно быть, и с чем это должно работать, да. Так вот. Вот, вот это вот. Вот это место. Во-первых, высота вот этого порошка, да? вот здесь 3 сантиметра, вот здесь три с половиной, чуть повыше. Почему, если не забуду, так расскажу. То есть это мера вынуждена, да, здесь выше делать. Вот. Сразу скажу, потому что здесь видите вас сделан корм, чтобы поступал вот этот вот откос, чтобы корм туда прокатывался да, Когда если она будет вот так вот прямо, он будет здесь лежать и поступать в кормовую щель будет ему затруднительно здесь может получиться так, что кролики его не достанут потому что в данных кормушках кролики, вот видите, там если щель, видно да, вот вот эта щель между вот этим бортиком передним и дозатором задним всего 2 сантиметра, 20 миллиметров Кролики язычком берут по грануле и кушают. То есть корм должен быть вот здесь рядышком практически всегда. Понимаете, да? Вот. Если он будет низко, вот здесь, то они его не достанут. Поэтому он должен постоянно сюда поступать. Если мы сделаем вот так горизонтально, они вот здесь выедут, отсюда не толкаются да? вот этого веса, особенно когда будет половина его не хватит поэтому вот такой дозатор должен быть уклон да? который сюда поступает и они сюда постоянно поступают вот это вот дозатор да, вот деревянный вот. он должен быть несколько ниже вот этой передней стенки для того, чтобы полная щель тоже не была, через нее не переваливались вот эти основные моменты, то есть Должен быть лифт для корма, да, щель 2 см и дозатор ниже переднего бортика. Ну и Естественно, кормушка должна быть закреплена крепко, для того, чтобы они ее не могли трясти. Они любят ее трясти зубами, еще чего-то. В этом случае, конечно же, они вытряхают. Уже не выгребают, а вытряхают. Так вот, почему здесь сделано все-таки... То есть, надо бы сделать помельче чтобы они из дна могли, могли брать, да, с донышка. Но в этом случае, ведь опустится и дозатор тоже, да, а у нас, видите, вот такой уклон. И дозатор сейчас и так находится вот здесь. Здесь щель всего лишь сантиметр с небольшим. Если мы еще ниже опустим, то не было щели, чтобы сюда корм поступал. Поэтому это недопустимо. Приходится здесь делать 3,5. Чего нет у нас вот в этой. здесь, видите, вот здесь да, здесь вот это прямой участок потому что вот здесь стоит вот, вот он, два конуса сюда и сюда идет, да, вот здесь у нас стоит вот так вот и она выполняет, как толкатели вот по этой, сюда сползает и то выталкивает сюда то есть они прекрасно работают. И здесь постоянно вот эта щель наполнена. Вот. Поэтому здесь я уже сделал ниже. И вот здесь они выедают, в принципе, до дна. Вот. Еще немаловажно. Вот это, ребята, я вас э, умоляю, значит, вот это, вот эти кормушки, вот с таким вот здесь с, с кругом, да, конечно, они проще в изготовлении, поэтому их в принципе из, изготив производители клепают, вот в огромных количествах, да, а колеководы начинающие начинают покупать, я не рекомендую их брать, почему? потому что это капкан. рано или поздно вы это поймете, то есть вот эта щель между дном и дозатором, да она очень велика, и соблазн есть у кролика засунуть лапу. Вот он туда засунет, а обратно вытащить не может. Тем более, что еще края острые у него. Вот здесь, видите, тоже сделан такой порожек, да, у меня всегда я делаю вот такой порожек. Отгибается, вот, чтобы он, даже если что-то он сюда засунет, это все гладко, видите, вот он, он там не застрянет. А когда вот это есть, он лапу засунул. Там она закусила Либо он ее травмирует, отрежет Либо он там останется в капкане и погибнет Некоторые умудряются туда чушку свою засунуть Особенно когда корму не встает да, Корм закончился Кролик хочет его Он там ищет, он шарится ну, В конце концов потом Либо погибает, либо травмироваться То есть вот эта щель Между этим да, Она не должна позволять Что-либо туда ему засунуть Лапу или морду ну и должна быть, конечно, не травмоопасная, как это, так и это. Вот она полностью вот такое гладкое, ничего такого опасного нет. Обратите на это внимание. Ну вот, в общем, то все, что я сегодня хотел такое сказать. Как мне кажется, для меня вообще кажется это все ну, так это вот, обыденно, да, что даже не стоит об этом говорить, кажется, все, все понятно, может быть, я даже что-то и забыл. Поэтому спрашивайте э, про кормушки. Вот мы 20 минут уже в эфире. Э, Что-то, все ли понятно? Возникли, может быть, какие-то еще вопросы. Ха -ха -ха -ха. Пока они здесь, я расскажу и покажу. А так, в принципе, вот, заказывайте книги. Да, в книгах все. Есть все размеры, все чертежи. Э, вот, лекала и порядок сборки, и тех кормушек, и других. Э, э, пользуйтесь на здоровье, стройте. Фермы, разводите кроликов и самое главное получайте от этого удовольствие и какую-то финансовую отдачу потому что любое предприятие, чем бы вы ни занимались если оно только тянет денежки из кармана любое хобби, да, и обратно ничего не дает оно рано или поздно ну, уходит под сукно я бы не хотел, чтобы вы расстались с кроликами. Кролики это здорово, кролики это выгодно, кролики это вкусно, кролики это полезно, кролики это интересно. Вообще кролики это хорошо. С кроликами жить круто. Вот я готов ответить на ваши вопросы. Если таковых не будет, мы еще с вами сейчас пять минут пообщаемся и будем прощаться, расставаться, потому что просто так тратить время и ваше и мое. Я думаю, что нецелесообразно Так, посмотрим, что у нас тут Так, Антрон Бабиков Присоединился к трансляции Вижу, здравствуйте, Антон Семейная пасека Соколовых Присоединилась, здравствуйте Егор Кашкаров Присоединился к трансляции Здравствуйте, здравствуйте, Егор Егор у нас, наверное, каратист Он какая у него аватарка крутая Такая боевая поза где-то в горах <св> Круто <св> Вот Нас 4 человека Всего лишь в эфире осталось Я понимаю, раннее субботнее утро Люди, наверное, еще спят Ну, значит, будем смотреть запись Ох, что-то у меня солнышко Ой, солнышко мое завалилось Вот так вот. <св> вот Меня слышно-видно ну как кто там поставьте плюсики Слышно ли, видно ли меня Чтоб я понимал а то я, может, вопрос задаю А вы вроде меня вроде даже и не слышите И не видите Вот, если слышно ви... Так, Сергей Тетерин присоединился Здравствуйте, Сергей Вот У нас Работы тоже, что-то я Вчера еще кроликов забили Ну, с праздниками хорошо В общем-то, нормально Люди хотят но Модист Борзин, вижу, да, видно и слышно Спасибо, Модист Вот, я уже что-то счету сбился сколько, сколько я и копченых Вот, сегодня, сегодня остатки повезу Надо, видимо, снова закоптить штучек несколько как всегда паштет, вот паштет, себе одну баночку оставил, остальные <свят> тоже все расхватали. тоже надо готовить, но ну, с вчерашнего забоя, свежая печеночка есть <свят> вот я вроде как нашел, ребята поздравьте меня, специально обученного человека появился, у меня еще один значит, человек, вот 20 штук снова забили меня устраивает и качество, значит, работы, подход так что -по дай-то Бог может быть у меня эта задача сейчас снимется вот, я снова войду в колею с этим делом не будет у меня вот такого что сейчас там все еще творится, да не разгрузил все еще ферму пересидевшись, сколько там уже все-все-все было занято вот вчера снова 20 штук мы забили это хорошо и посмотрим сейчас вот я мне надо их прибрать может быть 6, 7 или 8. вот еще сделан замес надо, на этих, надо прибрать срочно вот. и виноград надо еще сегодня винограду на соку нажать тоже винограду не знаю сколько там перебрали, он где держись, наверное. наверно надо перегнать сок вот и море Так, Мадис Борин, поздравляю Да, спасибо, Мадис, спасибо, дорогой Да, Я сам рад очень Постучать по деревяшке, чтобы не зловить. Так, ну, насколько я понимаю Вопросов больше нет Видимо, ни по кормушкам, ни по всему остальному Значит, напоминаю, ребята, вам всем Кто подсоединился позже, кто смотрит записи То есть, по субботам в 9 часов утра Значит, у нас всегда прямой эфир. Я отвечаю на ваши вопросы э, по кролиководству. Э, приходите активней, э, вот, спрашивайте, э, с удовольствием будем общаться. Если вопросов нет, мы расстаемся. Э, Павел идем. Добрый день, Евгений. Здравствуйте, здравствуй, Паша. Успевай задать вопросы, если есть, а то сейчас мы отключимся. Вот, напоминаю, что через полчаса в 10.00 мы встречаемся в Зуме, с друзьями Академии, вот, со, со спонсорами канала, так скажем. да. То есть теми людьми, кто подписан на платный контент в группах МакРолл, ВКонтакте и Одноклассниках, либо значит, на канале МакРолл Ютуб с удовольствием подписывайтесь он кто-то уже и даже и звонит вот, коли вопросов нет я видимо с вами прощаюсь вот, сейчас отвечу на телефон ну и до встречи в следующий раз, с вами был Макак это моя Академия Кранководства